Всем огромный привет! С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И... Это видео будет бомбическим, я уверена, вам оно обязательно понравится. В нем я расскажу о том, сколько мне удалось заработать денег на своих авторских, на авторских отчислениях от моих песен, которые размещены в iTunes и на всех там площадках с 2014 года, ну вот по сегодняшний день, и это 6 лет. Честно говоря, когда я начала активно заниматься певческой деятельностью, у меня не было задачи заработка на авторских, но я подумала почему почему бы и нет, и в принципе, ну, как бы круто, наверное, да, когда ваш альбом в iTunes, я записала альбом, там, около 8-10 песен, я уже даже не помню, и выложила. Раньше, я не знаю, как сейчас, нужно тоже бы углубиться в эту тему, но раньше было это все сделать очень сложно самостоятельно, нужно было как-то через лейбл и так далее, и мне посоветовали одну конторку, <laughs> Мультиза называется, я вам покажу сейчас их сайт, с помощью них я и разместила свои песни. Я хотела просто, в принципе, разместить песни, и мне не очень интересовали там, доходы и так далее, но потом я на том же iTunes Забиваю в поиске свой альбом, он мне не выдает его в поиске. Не знаю даже, как его найти. Попробуйте вы, может быть, найдете Эстер Сингер, мой псевдоним. Но мои песни, если забивать название песни, стали вылетать в каких-то сборниках танцевальных, там музыка, утро и так далее. То есть я смотрю, как бы песни живут. Люди, видимо, ну как, слушают, наверное, их, но надеюсь. И тут произошло так, что я свою песню по фэн-шуй продаю ученице, но я ей говорю, что ты не сможешь выложить в iTunes, потому что она, ну как бы, вот на этой мультизе, там договор туда-сюда, она говорит, ну ладно, окей, давай без этого, просто для души. Но в итоге, вы знаете, как это бывает, она записала песню, она ее включила в альбом, и... Появилось желание все-таки выложить полноценно этот альбом в iTunes и так далее. И он у нее эту песню, естественно, сбрасывает. То есть не получается выложить из этой песни альбом. А в итоге я говорю, окей, я попробую что-то сделать, расторгнуть договор, ну хотя бы какие-то шаги предпринять. И именно поэтому я зашла на этот сайт и увидела в итоге, сколько мне удалось заработать. Сейчас и вы увидите эту цифру. Ну что же, друзья, мы находимся сейчас на сайте Мультиза, через который я выгружала свои треки в iTunes. Сейчас я смотрю, они не только в iTunes меня разместили, но и в Яндекс.Музыку. Честно говоря, за этим я не слежу. И прокрутим немножечко страничку вверх, и вы увидите, сколько же мне удалось заработать. Та-да-да-дам! И вы видите 10 евро и 90 центов. Причем эти деньги я даже не могу вывести, не могу вывести, потому что порог вывода 50 евро. Но давайте немножечко пройдемся по статистике. Честно говоря, надо смотреть... Номера песен, которым они присвоены, статистика треков, даже вот не знаю, какой трек набрал больше всего, сейчас мы посмотрим, попробуем это посмотреть, ну, конечно же, вот по странам, Россия в основном, да, но какой-то процент США, вот это я даже не знаю, Ирландия, может быть дальше по магазинам, смотрите, в ТикТок каким-то образом используется моя музыка, я даже этого не знала, Яндекс, видите, достаточно много занимает место, да, YouTube и в общем-то все, тут какие-то, ну, неизвестные вещи и вот статистика тоже по трекам вот 336 трек занимает получается лидирующие позиции еще бы посмотреть что это за трек но здесь у них сайт я смотрю улучшился вот давайте может быть о бам бам бам посмотрим сейчас по трекам где-то были треки, выплаты, вывести, пополнить. Причем, вы знаете, я, получается, вот для того, чтобы здесь все это оформить, вносила деньги, да, вот поступления, смотрите, там, какие-то роялти, да, то есть я вот вносила тоже деньги, а Royalty это наоборот приходы, вот были оплата заказа за публикацию альбома, получается, видите, я практически 3 евро заплатила. И вот какие-то покупочки, то есть, ну, практически, если посчитать, то на то и выйдет, заработала я практически ничего. И опять-таки повторюсь, тут еще вторая страничка. Да, смотрите, ну это поступление, вот 2014 год, непонятные какие-то вещи происходят, да, и давайте вот треки я вижу, не очень хорошо ориентируюсь в этом сайте, потому что, а здесь смотрите, 336 номер, его даже и нет, непонятно, что это за трек, ну то есть очень сложно здесь разбираться, Но вот из треков получается, что у меня здесь «All About Love», по фэн-шуи, Хуизет, Сплинтер, Доктор и Балет. То есть вот такие треки у меня внесены сюда, 6 штук. Я хочу вам это все показать и сказать следующее, что в принципе я никак не занимаюсь сейчас и вот в принципе не занималась популяризации этих песен и никогда никого не призывала скачивать и так далее. Но, возможно, если как-то этим заняться, то, ну, в принципе, может быть, на этом можно что-то зарабатывать. Вот, честно, не знаю. Здесь вот. Получается, название исполнителя Эстер, пожалуйста. Услуги, вот они различные оказывают для вас сборники. Вот мои песни, я знаю, включены в сборники. В сборники. Я видела свои песни в сборниках, там какой-то фитнес, ну вот книги и так далее. Конечно, в этом во всем нужно разбираться. Но вот выплаты, смотрите, видите, 50. Минимальный порог это 50. Поэтому, конечно же, получается, что я вот эти деньги не могу вывести. Вот 10 евро. И ждать, конечно, пока тут что-то наберет 50 евро, просто не имеет никакого смысла, честно говоря. Вот прекратить членство, наверное, я буду сейчас нажимать на эту кнопку и завершать здесь членство. Буду уходить из мультизы. Вот такие дела. Ну что же, ребят, вот такие у меня баснословные заработки на моей музыке. Но, опять-таки, хочу вам сказать, что не было цели заработать, просто вот такой эксперимент, да, ну само так все получилось и случилось. Конечно же, это копейки, да, представьте, за 6 лет, плюс еще какие-то были траты на размещение и так далее. Но, тем не менее, вот вам реальные цифры, возможно, надо уходить с этой мультизы куда-то еще и так далее, либо постоянно выпускать какие-то треки либо быть более популярным артистом, потому что, допустим, та же Рита Дакота на своих бесплатных мастер-классах говорит о том, что у нее есть знакомые ребята, у которых там по 10 тысяч подписчиков всего лишь в Инстаграм, и они неплохо там 100-150 тысяч зарабатывают вот на авторских, да, ижемечные. Это, конечно, ну на мой взгляд, но ну, супер крутой результат. Я не знаю, насколько это правда, не могу здесь судить. Хочу пройти этот курс у Риты, да но, видимо, так значительно позже, пока нет на это времени. Но ну, вот, тем не менее, такая история. Дорогие мои друзья, пишите, что вы думаете об этой великолепной цифре. И думаю, многие из вас смотрели видео о том, сколько я потратила денег на свою музыку. Здесь закреплю ссылку. Конечно, это просто несопоставимые какие-то цифры. вот Ну, в общем... Такие вот дела. Я не расстроена абсолютно. Меня это все радует, веселит и забавляет. Вот. Ну, а вам я желаю удачи. Если вы хотите стать артистами, известными певцами, трудитесь, занимайтесь. Я уверена, все обязательно получится. Главное двигаться вперед, не терять мотивацию и делать хорошую музыку. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Ловите от меня много-много-много-много позитивной, солнечной энергии. Будьте счастливы, любите друг друга и будьте любимы. До новых встреч. Пока.